Мальчишки и девчонки, дорогие мои юные музыканты, я очень рад, что именно вы можете принять участие в шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным. Моя ученица Снерана уже там побывала. А вы хотите? Зовите родителей к экранам, я сейчас все расскажу. Уважаемые родители, давно пора показать ваших юных талантливых музыкантов всей стране. Солисты, дуэты, ансамбли – Записывайте видео, заливайте на YouTube и ссылку присылайте на почту, которая указана в описании к этому видео. Два важных условия. Возраст участников до 12 лет включительно. И ваш музыкальный номер должен быть ярким, запоминающимся и эффектным. Другие условия обязательно прочитайте в описании. Обязательно. На своем YouTube-канале я создам плейлист «Лучше всех», куда буду помещать ваши «Работы». Я желаю вам творческих озарений, музыкальных побед и, конечно же, треугольных успехов. Жду от вас ваших видео, потому что лучшие из лучших попадут на кастинг передачи «Лучший всех». Все. Удачи. Пока.